Всем привет! Мы на канале Мисс С вами Дин. И мы продолжаем собираться набор шахта В серии получился такой замечательный, замечательный проход. Здесь будет есть пока нетка, только мы подцепим. Мы сейчас раз детай. Два деталя. На эти детали сами запчасти. Так, а мы сейчас поставим китай. Итак, я поставил китай. Так, я прикрепил. Остается, может первую часть закончить. Сейчас будем делать вторую часть. Стой, вот это уже половина закончена. Я же покажу вам мою постройку, вот, покручу, чтобы вам все понятно было, и беру и поставлю основу новой постройки Не буду строить. Как всегда, нам надо ее перевернуть и тормашками. И мы поставим здай. Поставим деталей. Основу нашего набора еще нашего постройки уже сделали, астроится прикрепить недостающий деталь. Когда мы достроим наш набор, займемся покосивее нашу постройку. Покосили. Так, постройка вместо этих синих блоков были оранжевые блоки. А здесь синий. Значит, это вода. Там была лава Нужно три наших блока. Крепим. Um, сюда, сюда и если не ошибаюсь сюда и нас и наша постройка уже может как-то красиво ставим сюда еще да, вот эту тайка мы поставим сюда. Я хочу, чтобы вы поставили лайк Нет? за это видео. Лайк. Like. Поставим тайку. Вот. Все. Да. Восемь штук. Сейчас мы их будем ставить сюда. Ой. Я думаю, что я построил, и мы снова продолжим деталь четыре раз. Что-то не понравится? Напишите в комментариях. Вот от этого самая деталь. Нет, с другой стороны, она совсем по-другому выглядит. деталь Мы сейчас прикрепим. Так, да. Крепись нормально. Кажется, да. Что это было? Ребят. Вы это видели? А, а! Что это? Я не понял. Так, пошеву не буду отвлекаться и я должен собирать. Так, неожиданный поворот событий. А, а, а что за фигня? Так, едет. Титайка опять какая-то прыгала. Я детайку нашел, выпим Сейчас вот эту детай будем подкреплять сюда и сюда. Ого! Что это было? И пить. О, с другой стороны. Ребята, что это за звук такой? Ой. а это что за высоты. Я взял одну детальку вместо двух. Ой, дурень. Поставилась еще другую китай. Это... Они будут больше это... Поставь лайк. И мы заканчиваем. Крокодильчик! Вот этот крокодильчик нам особо не пригодится в этом ролике. Чем больше лайков, тем быстрее упускается новая серия по сборке этого набора. Е, yeah! ну мы на этом заканчиваем.